Аля, какая у меня длинная цепочка, если честно. Я р... О, я рыб, кстати. Да, я я а, поднимаю для на ром-карту Да уж. Вы видите это? Вы видите вот это? У меня цепочка длинная. Mm -hmm. Жетон. все пошли. Офигенно. Это вообще очень здорово. А, от нашего повесили. Спасёшь? Нет, он за мной, нет! Ёб, я пошёл туда. Да блядь! Ввлекай, отвлекай, я щас хочу спасать. Я понимаю. Что, задвинуть за... Нажимаю спасти, блядь, не могу спасти чувака. Первый раз. Римо чуть-чуть. Done. А какой шашлик вай, братан, я отвечаю это тебе сам. Да, барашка. Я, ты умеешь я... шашлык готовить? Да. Я тебя именем каннибала Вкусный? отвечаю. Да. Смотри, смотри. Да? Я тебя именем каннибала отвечаю. Это шашлик самый лучший, самый лучший, который ты пробовал. Из Феликса Рихтера благодаря мементоздерни. Примерно пример так, да? О, прям нам везет, стой. Пожалуйста. Я святой. Я святой. <свят> <свят> стой, стой, я тебя сфоткаю на память. <свят> я святой. Прикинь, если ты крики или Майкл. Я тоже сфоткал. Ладно, поэтому. Да. Ну, ладно. Не умри, только не умри. <свят> <свят> О, привет. Ой. Здравствуйте, да. простите. Да не, обращай внимание. Ой, блин, я я скинул анимацию, кара.. Ясно. Я понятно, Вот где висела Мэк, помнишь? Да, да, да. Анген тепленький такой, достаточно, я в моей чиню еще один. Поэтому иди туда, до Чининген, пожалуйста. Я сейчас прохилю Мэк. Должен услышать, да? Да, слышу. Да, вижу. Я тоже вижу ля какой мужчина, да не сюда, другой ген ван, чини этот, я пойду другой тогда тот, который нужен оп, все, да тоже 50% ген видишь, как а, я умею чинить генераторы вообще идеально да да. с нуля да, без генератора, все готово, приходишь, конечно <laughs> я ни у кого не просил помощи ля просто. ты крыса конечно <laughs> крысюк просто, все, я, я дал ген Чисто мой генерал. Вау, брат, красава! Вот это профессионализм, кто такие спорт, я понимаю, конечно. Там, где светит коллег. Кто ты не полман свят, конечно, блядь. Ты бы видел. Я хочу посмотреть. А я там сейчас ген нужен. Беги ты! Ой, она счастлив нет. Ты благодаря мне починила геник. Спасибо. Вс, а. Спасибо, мужчина. Мужчина. Короче, она бросила кладетку. А, и надоело бегать Нет. за ней. Она с таким опущенным лицом убег... уходила. Блин, да что за... Блин, да, я задолбался уже! На, на меня выходит, я назад не смотрю когда. Мужчина, вас спастил? Вас зафармить? Да, Короче. зафармите, пожалуйста, зафармите, пожалуйста. Меня... Зафармите мне меня полностью жестко. О, да. Я сейчас ближайший пойду. Давай, я пойду. Ген, не тогда? Не шуфти, не шуфти. У меня быстрый тихий. Ты думаешь, я буду рисковать так? Не, я имею в виду про следы твои. Ну ладно. Все. Ля, вылечился черт. Ну вообще хак врубил, все понятно стало. А чё? магии в пользоваться никто не запрещал. Не, в магии, в них хогурс запрещена. Буду, да будет вам известно, молодой человек. Понимаешь? Я просто ничего не делал. Просто сидел в шкафчике и меня прохилили. Просто эта игра, <Free> эта игра ко мне благословно. Еще и адреналин. <свист> я вообще мог не лечиться даже. Просто на адреналине да. зайти. А зачем ты <свист> Ой, я не знаю. Просто раду ворот Я за вами, если что. Я тоже. О! О Смотри, тотем. какой люк. Да, жаль, Возглачуги. иди сюда. включение нету. Иди сюда, говорю. Да, сейчас погоди, тотем сломаю. Этом. Тотем сломаю. Мне нужно прохил. Здравствуйте. Да. Отпустите меня, пожалуйста. бородатый ты мужчина. Брат, это мужчина, пожалуйста, отпустите, отпустите меня. Я понимаю то что я понимаю то что я святой понимаю то что я святой все дела Смотри какой люк ужасный конечно Теперь как походу да Да Понятно Валим Валим быстрее отсюда Быстрее О боже Она нас съест о, посмотри, смотри, смотри. Иди сюда. Ну? Посмотри сюда, текстурка сломалась. Видишь полоску прямоугольную? О, Нифига, он не замах, Ой, я случайно. Нифига, ты поседаешь. Понимаю. Да-да, я. я еще орех умею прожимать в это время. Вообще, прям. кибер Да вообще, прям. Кладутка вообще жестит. Ну-ка. Все поздно о ну, а чем потому что могу потому что мы можем потрогаем где надо и все <сёк> ты меня там ты, ты что забыла как ты меня там в угол зажала нет когда как бы, придет так я ему скажу, вот на мясо тебе. Стой, нет, я стал настолько просветленным то что ты мне сама решила отпустить <сёк> слишком ярко невозможно смотреть я. И слишком тебя <сёк> Ну, я такой просто красавчик темный, темненький. Да ну, ты подержи мое пиво сейчас просто. О, да, железная да. воля. А, Адрик, что вот, лучше? Это, это сейчас конечно, слушай, вот это тайминги прикинь, я сейчас железную волю выбрал ты говоришь, о, железная воля что? Это тайминг реально чувак. У меня тут просто железная воля стоит. У меня выбор между железной ну, волей. Я выбрал железную был железку. Между mm и. -hmm. Железная воля мне предоставляла больше пользы, чем Адрик. Адриком я очень редко пользовался. Фирма mm колдувин. -hmm. Кстати, маньяк без, а э, без амулетов на крюке. Ты что, болеешь? Болеешь? Mm? Я святой. Я святой, юан Феликс Рихтер трапер. Стой, стой. Не трать фонарик, за зря. Сейчас маньяк такой стелсит и видит, как мы там страдаем фигнями, да? О, мое! А, у тебя подсветка. О, сундук! Все, вижу цель. Вижу цель мою. Вижу. Да. Не трогай мой тотем. О, аптечка. ура! Лови аптечку. Надо фоли починить. Ген. Короче, я получил свою бесплатную аптечку. Лови аптечку. Мою что ли забрал? Да, да нафиг мне твоя аптечка залась Я ну имею виду... <laughs> Я сломал. <laughs> да не обижайся. Это же сегодня бесполезная аптечка, которая мне не понадобится. Ну да. Скажи, а, если а, он понесет я... тебя в... сюда. Да-да, в да, понесет. Он в подвал, <laughs> он в подвал нет, чувак. Со стороны. Со стороны, короче. А, нет. Не-не, все, отмена, отмена, брат. <laughs> Он уехал. Куда-то на ген. Капец, они там гены дают, чуваки, генраши, прям жесткие. Он Раз. уехал на дальний ген, поэтому спасай меня, брат. Я тебе буду очень благодарен. Я тебе могу покликать. У него кстати, дети пал. Иди пап. сюда. Иди сюда. Дай мне тебя Нет. потрогать, нежный парень. Ладно. Нежный парень с бородой. В масочке с хвостиком. С джинсовой курточки. Дай тебе кровавому парню. О, вот он. Я не знаю, куда он побежал. Но я успел пройти. Далеко, далеко молодой, спасибо. <свят> я вылечусь, смотри, оп! Магия! Да он, чертовый волшебник! <свят> <свят> Блять, <ты> он, ебаный волшебник! <свят> О, сундук! Он врезается. Джейк бежит ко мне, кстати. Джейк! Дурень, ты меня сейчас убьешь! Джейк, там палеты нету. <свят> Наглость! Моя наглость. А ты-то там каким боком оказался? Я ломал тотем! Вот Джейк ко мне прибежал, тупо. Там палет нету, брат, беги в пт Я не могу притянуться. А, стой, стой, стой. Он бросил меня. Стой, стой, стой, стой. А, я тебя посторожу. Не надо, уходи. В гостей не звал. Это однокомнатная квартира. Э, да как так-то? Ты там с топорами уживаешься? Ничего. Ладно, ладно, заходи все. Я там свои дела Понятно. сделал. Можешь mm, заходить. Там теперь грязно вообще-то. Да там нормально, красиво. Уехал. Я я Ну Мы дадим гемчак. Белясик Хорошо, тебе, нуж... тебе нужно было пилить, браток. Оп, сюда. О, спасибо! Оп. Потому Просто можно. спасибо! Пожалуйста! Вы мне такую. Вы... Ой. Да-да-мы. Легендарный момент со мной. да да я. Я открываю дверь возле. Я сейчас бегу открывать дверь возле мейна. Ты где Мэйн э, бегаешь? Я, я в меню. А. Блин. Я тут дверь открывать собираюсь. Блин. О, привет это ты. О, привет. Я подпрятал. Давай вдвоем тогда. Он тебя видел. В смысле, как ты меня Есть, пробил? Пробейся. А как он меня пробил? Я тут дверь открою. Я... Понимаю. Спасибо за Владимир игру. Спасибо за игру. Мне было приятно с тобой поиграть. В следующий раз встретимся. Мы с тобой сердцем и душой. До скорых встреч. Пока. Норм. <с acuerdo> Это я тебя ислечу. <связан _> да я понимаю. Удачи там. <связан _> В смысле? Да. В смысле? <связано> я же еще не ушел. <связано> <связано> И я тебя обыграла. Да за шо? Ты больше на мормок похож. Развучивается. Ну, пытается развучивать. Мормок. Да. О май. Неплохо. Ой, мимента нету, это уже хорошо. Заведем 5... Можно не бояться теперь. Да-да-да. Теперь все поняли, то, что мименто море стало тем еще какашкой, то еще какашкой, тем еще говнищем. Не знаю, как сказать правильно, ударение хаза. Потом просто взять и ха ха ха ха ха. Как всего хорошего сделать? Затуре, кабачок. А где да да мы? Мы импостеры, да да мы? Что? Да. А вы без меня играете, а вот черти, а я диван делаю, а вы? Вы импостеры. Ну а чё, кто виноват? Что диван старый. Ну и вот смотри. Я позвал Говду БД. Ты сказал, написала пошли. Потом я оповестил вы где. И мы э, те, кто пришли, те и играют. Логично. Очень логично. One more time. Yeah, yeah. Обитель матери Красный Лес. Я заспамнился в Да, я делаю это. А я... у нас наш Дэвид раненый.